Есть еще силы послушать. И мы силы, да мы Слава Богу. Тема моей проповеди сегодня Блаженны вы. И я хотел вместе с вами сегодня открыть Евангелие от Иоанна. 12 глава из 12 стиха. И у 12 стих. Знаете, сейчас Влад рассказывал вот эту историю. Влад, и... всегда расскажешь тази да, истории. Я тоже вспомнил, как Бог начал стучаться в мою жизнь. Я слышал, что вспомнил, как Господь всеупетвешен влезет в мой живот. Когда мне... Было 25 лет Где-то в 24 года это началось Я помню, что я бежал тогда на тренировку Я был очень, в очень хорошей спортивной форме вот, На мне была Аляска Ну не знаю, как у вас У нас в Казахстане Аляска Это, знаете, это ну, просто как такая зимняя куртка И с таким капюшоном С качу и капюшон так застегивался, что ну просто впереди как торчала труба такая. Капюшон это такая э, э, с ну, это для того, чтобы было тепло. Задай за, за топлу. А потому что зимой в Казахстане у нас до минус сорока. Что при зима в Казахстан става минус четыре. Вот ну, такой резкий континентальный климат. Много резк континентальный климат. Я помню, что я пробежал памятник Нуркину абдирова Я соспомню, че истечех покрай один памятник. Я бежал во дворец спорта. Истечех на культуру, а, потому что тогда мы там тренировались. Туда, вот там тренирах И там был ведущий тренер. Имах мы, мы водишь, тренер там. Ну, мастер спорта международного класса. Мастер по спорту. А, и была очень сильная команда и машин много усиленный кип и, на и я, я тогда претендовал тоже на звание мастера спорта только претендировал за э, мастер на спорт и я помню что я бежал и вроде бы ну, горел зеленый свет на переходе и Переходим. вспомним что и уж зеленая я не видел вообще машин и за что не видишь захули вот, а когда бежишь в Аляске, то впереди только такой маленький круг, тоннель когда течешь в Аляске, сбежишь сам один тоннел я помню, что засвистели тормоза И, э, и кто-то сбил меня на огромной скорости И на огромную скорость. я помню, что я в воздухе проделал, наверное, вот, ну, наверное где-то двойное сальто вспомним, в воздухе двойное Ботинки с меня, ботинки, которые были на мне, ну это были кроссовки, которые были туго зашнурованы с много стегнуто, И они с меня слетели Те отлетяха. То есть, насколько сильный был удар? То есть, толково сильный, например, сблосок? Как... Я сделал двойное, не знаю, может быть, тройной сальдо. Управил двойную, может быть, и тройную сальту. Вот. И а, упал на землю. И панах на земля-то. Я помню, что у меня что-то засвистело в ушах. Звон, и я едва не потерял сознание. И сознание Просто что-то засветело, я чувствую, что я теряю сознание. И чуть -чуть, усетевше, сознание. Я приложил усилия, чтобы не потерять сознание. До него вот и не потерял. И не сознание. И Машина, которая меня сбила, улетела вперед и потом остановилась И начала сдавать назад Люди подбежали ко мне И начали меня И начали меня поднимать вот о, там кто-то что-то кричал. Нечто викаше. Я помню, это очень смутно. Много мутно. Но водитель выбежал из автомобиля, э, здесь вот кулата. И он был испуган. Беше много вот Давайте я, давайте я, давайте я, я отвезу его сам в больницу. До Помогите мне его туда, машину Помогните посадить. Да кача. Ну и мне помогает Потом где-то нашли мои кроссовки Которые лежали неизвестный Сложили кроссовки на меня Закрыли двери Створиха Ну и я и начал в себя, потихонечку в себя приходить я запошел, да, Ну водитель тронулся И я говорю ну, ты, куда, куда ты меня ведешь? Я Он говорит, повезу тебя в травматологию, и в травматологию. Ну, ну я да. так пощупал руки-ноги Я си по пипах кракатара. Ну, говорю, день. вроде бы на мне все нормально. И казвам, добре. Отвези меня на тренировку. За Карами и... на тренировках вот. Ну, здесь, в принципе, недалеко, надо только вернуться. Ну, только и не если я по до доуборним. Вот. Ну, он говорит, ты точно этого хочешь? Что, я, казвам, я говорю, ну да. Он, он, сказал, да. Я не хочу пропускать тренировку. пропуском тренировка И он развернулся на машине и повез меня в дворец спорта. То и бырна, за Карами там? Говорю, тебе помочь? Я говорю, ну да, помоги, я еще немножко прихрамываю. Я сказал, да, Болела правая нога. Ли... Место удара. Место тут на удара И он меня так спот... подхватил под руку. И мы пошли на секцию. Ну заходим на секцию. Там. А там примерно 100 человек бегают по спортивному залу. И там стутицы хора бегают по. Золото. Ну и там накачанные все ребята такие, знаете, на цепи не хора. Там мастера спорта КМ, мастер, КМС мастер, перворазрядники. спорт Накаченные здоровые Или такие. Могут такая мускулисти. В зале пахнет потом. В лично, пот. Вот тренер подходит, что случилось? Тренер ли Тренер у нас это была просто такая громадина, звоню, ну, Илья Муромец. Тренер. Такой богатырь. богатырь. Ну и как-то этот водитель сразу как-то вот так куда-то начал. Той за Говорит, Я его сбил. И а, Вот, он летел, упал. Той летейший падна. Но он, он захотел приехать на, на тренировку. На что -то тренировку. за тренировка? Ну, тренер меня пощупал, у тебя все нормально. И тренером я у говорю, да, все хорошо. Я сказал, да, на говорит, ну, я говорю, в принципе, тоже тренер так говорит. Тои как я слышно что сам тренер. Он периодически говорил эту фразу. от время на время повторяли что-то фраз. У меня есть только одна причина не прийти на тренировку. И мама самая одна причина, да не то, на тренировку. Это по причине моей физической смерти. По причине твоей физической той Если я живой. Я кусом жив. Если я болею. А кусом болен. Если Голодный, неважно а какой, холодный. Не как Если я живой, я иду на а тренировку. Поэтому ну, давай переодевайся. И и... За два, давай будем заниматься. И а, водитель, может быть, я что-то должен? Пита, должен ли вы нечто? Я все-таки его сбил. Все Может быть, деньги какие-то остаются. Я да, ничего, ничего не надо. Я сказал не, не. Все нормально. И наряд. Я жив, здоров ничего не поломалось Ничто не месяц но вы знаете я тогда почему-то понял разбрав что что-то произошло в все случаев мой живот ну, то есть я просто почувствовал что кто-то стучится с этих а, потому что я слышал до этого вести об иисусе христе у вас чувал за иисус и один вновь обращенный сказал мне такую фразу Един, а... Христианин. Он говорит, когда Бог стучится в, сердце, в твое сердце. Два, три или четыре раза он два, три, четыре пути. Он не стучится просто так, но ну, ты не услышишь стук. Обычно он стучится через жизненные обстоятельства. обстоятельства. Бог призывает тебя. Господь ты призывала. И вот я хотел, просто захотелось эту историю коротко рассказать. Просто, пусть, расскажет, а здесь история а, и я прочту сегодня из Евангелия от, от Иоанна 12 глава, 12-12. И, <связывая> и здесь написано на проекте, или вы можете читать перевод. И только пишет. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмы в ветви, сегодня вербное воскресенье, так называемое, да, по православию, вышли навстречу Ему и воскресали Асана, благословен во имя Господня Царь Израилев».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 «Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо». Фарисеи же говорили между собой, «Видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним». Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые Илины, ну то есть обращенные из язычников. Они подошли к Филиппу, который был из Вевсаиды Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп, один из учеников Иисуса Христа, идет и говорит о том Андрею, ну, апостолу. И потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ, «Пришел часть прославиться Сыну Человеческому». Истина, истина говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет»,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 Прославил и еще прославлю. Аминь. Это слова Иисуса Христа. На Иисус Христос. И вы знаете, когда Иисус Христос въезжал в Иерусалим, и, на молодом осле, на осле, многие люди благословляли Его. Много хора Uh, есть очень много uh, изречений, которые говорили люди и много изречений хората, Называли его царем uh, Царем и священником царь -священник. Спасителем, избавителем Спаситель, избавитель. Я открою еще одно место uh, Евангелие от Луки 11 глава 27-28 стихи 27 -28 стих. Когда же Он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала Ему, «Блаженно чрево, носившая Тебя, и сосы Тебя питавшие!» А Он сказал, «Блаженно, слышащие Слово Божье и соблюдающие Его!» Вы знаете, вот сегодня вот такой день. Сегодня день, когда мы благословляем имя Господне. И, день, когда, не благословим имя на и когда и Бог... Также благословляет нас. нас. Мы говорим, Господь. Не Да будет имя Твое благословенно. Некая имя. Ты Царь царей. Ты, Ты на бог богов. Ты си бог на Ты Господь Ты Господь Иисус Христос нам отвечает и сегодня. Иисус Христос и не Блаженны и вы. вести Но когда мы благословенны? Когда мы блажен. Когда мы слышим слово Его? И все? И ли И исполняем <с> Его? Игу Вы знаете, не все блаженны. Иисус Христос, например, говорит фарисеи. Иисус Христос, например, на Называет их окрашенными гробами. Говоря, и говорит о фарисеях говори вы слушаете все то что они вам говорят всичко, което говорят они хорошо говорят но только не делайте того что они делают Обаче не това, което правят. потому что они возлагают на людей времена неудовооноссимые за времена но сами даже перстом не хотят шелахнуть, чтобы исполнить это. И знаете, вот мое сегодня такое обращение. обращение к вам, это моя мысль на этой неделе. Мысль седмица, Я размышлял на Словом над Словом Божьим. Просто анализировал ситуацию сегодня в мире. И вы знаете, мне приходит такая мысль. И мне идва такая мысль. Вот сегодня люди слушают с одной стороны политических аналитиков. Анализаторы, да, Анализаторы. Другие слушают ну, просто каких-то моралистов, например. Другие слушают различные моралисти, Психологов. Психологи. которые учат. Философии, на философии какой-то правильное морали на правил на морал. и, осли, и если ты сегодня спросишь себя се питаш, господи кого мне слушать господикуго да еще важнее за кем не следовать да слушать ли мне Запад <laughs> Или слушать не Восток <laughs> Вы знаете, вот ну, так размышлял на эту тему о том, что слушать политиков Я не осуждаю политиков Но в моем представлении политики это всегда что-то очень такое Очень далекое от морали Очень далекое от нравственности кто-то замечательно сказал. Если человеку дать власть, Эта власть. его испортит. власть чегу погуби. вообще портит человека. человека. И, и, и добавил. А абсолютная власть. Ак Порти человека. Развали человека. Ну абсолютно. Абсолютно. Я вот полностью и целиком согласен. Я сам на полно согласен с снегу. Власть порти человека. Че человека? А абсолютная власть. Пока абсолютно власть. Порти человека абсолютно. Разваля человека абсолютно. И никто меня в этом не переубедит. И не да Я понимаю, что в политики в основной своей массе аморальны. Я со что политики те в основном са аморальны. С другой стороны, вот слушать моралистов. С другой стороны, Аделида слушаем и Ну что, в моем представлении моралист? В моем представлении как Воскатьей. Человек, который очень красиво учит морали. Человек, какой-то много добреений учит на урал. Ну это вот опять проповедь свою читает читаемые, да? Този человек пак свой это проповедь. Красиво говорит. Красиво говори, вроде бы правильно, и правильно. Но вы знаете, всегда надо смотреть. Не, да виждали, соответствует ли? Дали соответствует това, жизнь вот этого человека? Человек, который прямо сейчас говорит вам очень красивые слова. Красивые думи, если вы увидите, что жизнь его не соответствует, видите, не соответствует А чаще всего являет обратную сторону. Или являет обратную то есть страну, делает он все с точностью да наоборот бегите от такого человека от този человек. yeah. так учил нас иисус христос, не учи иисус христос. бегите Бягайте. иисус христос говорил такую фразу иисус христос казва фраза. бойтесь праведности фарисейской бойтесь которая есть что? то есть лицемерие то примерять маски до да сислагами маски. В церкви мы одни. в церкве то смы В мире мы другие. По к свету другие. Христианство ли это? Да, Литва я христианство. И что такое христианство? И какое христианство то из общего? Вы знаете, вот сегодня верное воскресенье, да? Неси верно, верно неделя. А, Вольбуване неделя. Светится, да. И история она. Конечно же повторяется. история повторя. Сегодня есть много последователей Иисуса Христа. которые бы вроде бы следуют за Иисусом. И которые вроде бы даже жизни своей готовы отдать за него. за него. Но вы знаете, дерево судят как. По то по О том, что если плоды горькие. Горчиви, если плоды худые. Слаби, то и дерево худое. Значит, и, дерево и это тоже слова Иисуса Христа. На Иисус. А если плоды добрые. Добри, хорошие плоды. Значит, и дерево доброе. Значит, и дерево аминь или не аминь? аминь. Поэтому мы смотрим по плодам. И, не и мы смотрим по делам. И вы знаете, вот к нам издалека приехал Питер Вас, При нас удалежь, Питер Вас Со своей супругой Бахатгуль Они сегодня с нами в этом зале с нас в Я знаю, что Питер приехал из далеких Нидерландов Знам, че Питер Нидерландии. Супруга его из далекого Казахстана, из города Алматы Примерно Казахстан. 5 тысяч километров отсюда 5 вы знаете, я, я не знал этих людей. Я с этих хора. Они недавно приехали к нам. При нас. А, и я узнаю. Чем занимается Питер? Я с разбрах, как Питер. А, он библейский учитель. библейский учитель. Я смотрю на его жизнь. А, а с Мы были в гостях. Бях на гости. А, посмотрели, как дети себя ведут. В медицатому как содержат. Я понимаю. И разберем, знаете, люди оставили свои страны. Оставили свои семьи ради Иисуса Христа. Приехали, приехали, в такую даль. Ду чтобы поделиться чем-то, своим И посланием. это послание. Чтобы поддержать руки священника. И знаете, я не знаю этих людей, предоставил им школу. Сегодня брат Питер каждую среду проводит библейские школы. библейская школа. А я в этот момент в другом городе, в Бургасе. И там тоже открывается церковь. И там, что Уже есть человек, который принял решение заключить завет с Богом. И летом я буду преподавать водное крещение. Я тут, потому что преподаем водное крещение. На этой неделе я преподал первый раз трапезу господней И та заседница за первый под преподнес Господня трапеза. Открывается новая церковь. Вот варятся нова церква. Это хорошо или плохо? Това, <laughs> е добре или не? Я думаю, что это очень хорошо. Мислячу, много а много в этот момент, в среду, брат Питер преподает так в нашей поместной церкви. В среду преподавал церква. И вы знаете, мое сердце, оно спокойно. И сердце туме спокойно потому что я знаю что это божий служитель, за что божий служитель. потому что он своей жизнью за что свой живот доказал той он сказал я уже это сделал той а свечи Я уже оставил ради Иисуса христа а за ради Иисуса и... и меня рукоположили положили и, и отправили в далекую страну из их Слава Богу за такие служители. таких служителей. Знаете, для нас Наташа это очень большая поддержка, То, нас, что У нас Наталья твоя много а и Бахатгуль сегодня и вместе с нами поддерживать Нес... наше служение, в нас не в служение. Побольше бы таких служителей. Mm -hmm. И я смотрю по делам. Я с по делам. И вы знаете, я сегодня хотел бы еще раз обратить ваше внимание. И это написано в первом послании к Коринфянам. Восьмая 8 глава. 8 глава. Первый стих. стих. Хочу обратить внимание на вот это слово «назидание». Открою другое место. Ну, вернее, в прошлом воскресенье я читал одно место, сегодня другое. И вот здесь апостол Павел пишет. Первое послание Коринфянам, восьма, восьмая глава, первый стих. Первое послание к Коринфянам, восьмая глава, первый стих. О едоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания. Но знание надмевает, а любовь назидает. И вот я хочу сегодня посмотреть несколько таких интересных переводов. И днём я искал, да видим различные переводы. Я открою, я первый раз... Первый раз нашел Елизаветинскую Библию. Библия. Это такой еще один старославянский перевод. один старославянский И он звучит так. И звучит последняя начин. О идоложертвенных же вемы. Чего за идоложертвенную то? Же вемы, яку все разум и мамы разум убо кичит, а любин созидает. Переведу на современный, э, русский. Еще на современный русский Теперь о жертвенной пище от идолов Конечно, у каждого из нас есть свое знание, всякий у нас свое знание. Знанию же свойственно зазнайство за Гордость, не знаю, да. А вот любовь созидается Вообще любовь И я хотел бы взять конкретно э, старогреческий язык. И бы искал, да видимо, старогреческий язык. И взять оригинал. оригинала. И в оригинале И... вот это место оно звучит так. И в оригиналах то это звучит так. Игнозия Гена «Ало зенья, ало и, агапи, мэй, и опять же перевод с греческого языка. Мы уверены, что знание есть у каждого. Знание порож... порождает. знание порождает высокомерие. А любовь строит. Любовь строи. Вот в прошлый раз я проводил вот это слово. И предние и перевел его как любовь. И, и любовь -то. Назидает. созидает, созидава. выстраивает по кирпичикам, И, струява, тухла, и что созидает? И, и говорил о том, что созидает тело Иисуса Христа. И повторю сегодня вот эту мысль. И, И на сегодняшний день, сегодняшний день. Это является Божьим приоритетом. Что сегодня Бог делает? Бог строит. строит Через нас. Тело Иисуса Христа. На Иисус храм Господень. Господня храм, В котором обитает Дух Божий. Божий Дух. Главой, которая является и сам Господь Иисус Христос, а мы всего лишь члены Его. Скажи, пожалуйста, на это Аминь. Скажите аминь. Я считаю, что это очень важно усвоить сегодня. Последнее место, которое сегодня прочту, и оно написано в послании к Ефесянам. Четвертая глава. Oh, 12, 4 глава с, с 11 стиха. 1 стих. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых надела служения для созидания тела Христова. Здесь конкретно написано Для созидания тела Христова. Да не то, на Так да «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия в мужа, совершенно, в миру полного возраста Христова. Бог не хочет, чтобы мы оставались младенцами во Христе Иисусе. Господь не до устами, младенцев Иисус. Бог желает, чтобы каждый из нас возрос в миру полного возраста Иисуса Христа. Желает, да, в на на -то более того, Бог не хочет, чтобы мы оставались в младенческом возрасте. Низко, да деца, Потому что дальше написано. Что так пишет. Дабы мы не были более младенцами колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких, скажи, всяких, то есть в том числе и меня, посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру, при действии, в свою меру, каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будущего помрачены в разуме и отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их». Они, а дойдя до бесчувствия, предались распусту так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью, но вы не так познали Христа. Потому что вы слышали о Нем и в нем научились, в Нем научились, так как истина во Иисусе отложить прежний образ жизни ветхого человека и, сливающего во обольстительных похотях, и обновиться Духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины аллилуйя аминь и вы знаете вот сегодня отвечаю вот на этот вопрос. А, на този вопрос а кого нам слушать кого да а за кем следовать и кого да вы знаете, я сегодня просто скажу простыми словами. А здесь просто каждый со спросит, Не слушайте западную пропаганду. Чего Сегодня очень много пропаганды. Здесь много пропаганды. Одни так пропагандируют. Единицы Не слушайте восточную пропаганду. Не пропаганда. Не слушайте ту или другую сторону. Не требовало слушать мне ни ту ни ту другую. Вы знаете, какую пропаганду сегодня очень важно слушать? Вы знаете, какая пропаганда требовало слушать иднесс? Я назову это пропагандой. Божьего царства. Пропаганда на Божье царство. Вы знаете, в каждом слове есть исключение. Знаете, чё, всяко исключение. В каждом законе есть исключение. Закон исключение. Вы знаете, вот слово "контроль"? Контрол. Вроде бы плохое слово. Дума. Слово «манипуляция». Дума -то "манипуляция"? Нам это слово всем не нравится. Не, не, не вы знаете, никому не нравится, когда им манипулируют. Но вы знаете корень слова манипуляции. Это манус. Это рука. рука. То есть кто-то тебя берет вот так взима. И как марионетка манипулирует. И кукла марионетка ты манипулируешь. с помощью своей руки. Но вы знаете, есть вот в этом правиле исключение. Бог тоже может нами манипулировать. Чего, господи, что можно не манипулировать? И он тоже хочет. И иска. Держать тебя в своей руке. Да не держивал в своей это, это так или не так? Так а ли? Ну, знаете. Лично мне это нравится. Мне нравится, когда моя жизнь находится в Божьих руках. И Бог в моей руках. жизни делает то, что Он хочет. И Господь в мой живот не -то, то, что я иска, хочу. Не то, А то, что Бог хочет. А туда, той. Я добровольно говорю, Господь, я, с добровольно я Господь. хочу, чтобы Ты держал меня в своем контроле. А с да ми держишь под свое кутро, в своем Божьем плане. И, в свой Божий план, и даже манипулировал и и да манипулируешь. Потому что твоя манипуляция мне приятна За что твоя манипуляция мне Ты каждый приятна. раз меня спрашиваешь И Бог, ты спрашиваешь меня Господи Хочу ли я этого или не иском хочу Иском или не го иском и когда я этого хочу. Иском, а иногда даже, так, как, так, даже тогда, когда я этого не хочу. Не даже, но это нужно сделать. <свят> Ради Господа славы. Ради славы на Господа, я говорю Господу да. А «Да» Потому что Иисус Христос сказал. Иисус Христос, Господи, да меня чаша сия. Сказано, «Господи, чаша, но впрочем не моя воля. Но твоя да будет. <свят> и бачи, да будет твоя Аллилуйя, аллилуйя и, аминь. аллилуйя и аминь. И вы знаете, это очень важно, и твое много важно. Что сегодня мы просто вот, даже вот перед праздником Воскресения Христова. Через нес, праздник на неделя, как бы глубоко осознали. Да осознаем, Иногда мне совсем не хочется следовать за Иисусом Христом. Не Иисус Христос. Мы уже знаем через, знаем, через несколько дней Его возьмут. Еще чуть позже Его просто изобьют до крови. Еще чуть позже наденут терного венец на голову. И будут вбивать этот терновый венец в голову тростью. Так что кровь полезет с его головы. И кровь тоже потечет от му. все тело его будет исплювано. И вы знаете вот это разорванное тело которая покрыта солью, кое-то е с сол, от человеческих вот этих слюней, от чувершки те плюнки, от человеческой ненависти, от чувершката Еще несколько дней назад. И пред дняку ку дни. Эти же люди кричали. Тези изи хора совикали. Асана всевышних богу. Асана всевышний бог. И сегодня эти люди кричат. Погнись та изи хора викац. Распни его. Распнети Убей его. Убийте его. Он не должен жить то не требовал доживеть да он богохульствовал он называл себя богом то есть и наличие бог из одних и тех же уст вот и знаешь что уста выходит и благословение проклятие за благословения проклятие для бога это страшно из-за господ твоя страсть господ не хочет эту господь не гоиска бог хочет чтобы из наших уст господ исковат наши уста только благословение да из-за само благословения аминь или не аминь вот это пропаганда твоя пропаганда пропаганда прага, пропаганда божьего царства пропаганда то на божий тот Нагорную проповедь. Читайте Евангелие от Матфея, Евангелие с 5 Матея, по 8 главу. Читая священни священническую молитву, или молитву первого священника, которая написана в Евангелии от Иоанна, 17 главе. главе. читай заповеди Господь, Читая заповеди блаженства. Заповеди на блаженство. Блаженны вы. Блаженны вы. Блаженны нищие духа. Са, ибо таковы духа, есть царство, Божие, царство Знаете, я раньше эту заповедь не понимал. Заповед, не он, разбирал, Господи, что значит блаженны нищие? Господи, какого значит, что мы с И Бог мне тут же показал. И Господь мне показал. Я увидел, что нищий сидит на паперте. Един беден, и это настоящий нищий. И твой истинский, У него ничего нет. Человек, нищо, он в лохмотьях сидит. В и если я ему не подам копейку, я к нему подам стутинга, он сегодня может умереть от голода. сможет да от глад. от холода. от студ. от истощения. от истощения. от обезвоживания. От обезв... И вот в таком состоянии в това призван, призван находиться мой духовный человек Господи дай мне сегодня Господи, дай, мне днес, дай мне от слова Твоего Дай мне от, твоего слова, дай мне от хлеба Твоего дай мне от, хляб, дай мне от Твоей живой воды дай мне от вода, Потому что если ты мне сегодня не дашь Я могу реально днес, духовно даже умереть Вы да слышите меня? Духовный человек, духовный человек Он постоянно жаждет И алчит то жаден от слова Божьего. за Божье эту мы все так сильно нуждаемся и, си нуждаем если, не человек, и если не заботиться внутренним духовным человеком человеке, очень часто так бывает часто случва, что внутренний духовный человек, че внутренний человек он даже может погибнуть может да загине, и останется только плотский и остане плотский, плотский, христианин, плотский христианин который Богу угодить никогда не может и он не нужен Богу и Господь не все нуждает. Жизнь по плоти. Тот, по плоти, Называться христианином. И может быть даже немножко следовать за Христом. Но своей жизнью говорить о том, что. Я совершенно не христианин. Да совершенно не И христианин. Христос давно уже не живет в моем сердце. Не в сердце. Потому что я впустил в свое сердце. За в сердце ненависть. Мраза, злобу. Злоба непрощение не прощение. и проклятие. проклятие. Вот что происходит сегодня. Поверьте Если, мне, поверьте человек, мне, впустивший ненависть в свое сердце, не может быть Сыном Божьим, не может быть, Сын, не быть последователем Иисуса не Христа, не может быть Иисус Христос, потому что тот, кто ненавидит, за -то, кто -то уже есть -э. человека убийц, человека -убийц. Не в тот момент, когда ты убьешь. Не в тот момент, Мысль начала поступков. Ты сегодня не Сегодня Завтра ты возьмешь оружие. Или просто ударишь ножом. Или просто, удар, Или просто нож. не поможешь. Или да Человека, на никого, который, умирает. На человек, который умирает. Вот и все. И твое. Но христианство ли? Это? Давайте мы будем следовать за Христом. Нека Христос. Давайте будем слушать Христа и делать то что он нам говорит и правим това, -то той не Потому что блаженны не слушатели за что не тези, -то и забравят, а исполнители его а текуту слово аллилуйя. аллилуйя вот такое короткое слово мне сегодня слово пусть бог нас всех благословит и Господь благослови в это трудное время, трудно время. очень трудное время, время. очень важно, и важно. чтобы совершенно любовь совершенно любовь иисуса христахисус христос даблиза ты в наши души, изгоняла всякий, страх, да изгоняла всякий страх, всякую злобу, злоба и всякую ненависть, и всякого мраза. тогда ты наверное, пути, и и на под... не слушайте западную пропаганду, не слушайте, не слушайте восточную пропаганду, не слушайте пропаганду, не слушайте пропаганду Божьего царства, Во на Божье имя нашего Господа Иисуса Иисус Христа, Иисус аллилуйя, аллилуйя. аллилуйя, Аминь, Аминь, будьте благословенны. Сегодня в конце служения обязательно благословите друг друга. И в служение, то задолжительно благословите, обязательно скажите, друг. «Блажен скажите, блажен ты, сын Божий, Божий сын. дочь царя. царя, и обязательно ответьте, и задолжительно блажен и, и ты, блажен сети. Тот, который тот, который слушает, но самое главное, тот, который исполняет. И это сегодня... Истина дня. На дня. Истина этого праздника. Истина на этот праздник. Не будем говорить сегодня о Асане, да А завтра распни его. Да Просто будем последователями Иисуса. Христа. Иисус Учениками Иисуса. Учениками Иисуса. Которые пошли за Иисусом. Него, и пошли до конца. И соустанали до края. Аллилуйя. Будьте восстановлены. Спасибо. Слава Богу. Перед тем, как помолиться за финансы, я еще раз напомню, что следующее воскресенье мы будем праздновать Пасху. Одевайте самые красивые одежды, которые у вас есть. Если нет...